Lintech 200 И набора с химией и насадками так, ну Это банка Для того, чтобы наливать Раствор И два состава вот Зеленый браш для кисточки Использовать с кистью И желтый Использовать С другой насадкой вот. И собственно сами насадки Сыпаем опять эти же э, полоски из стеклоткани. Сам, само крепление для нее, оно немножко другое. В прошлый раз это была просто загнутая полоска листовая. Вот, а здесь уже э, такая вот фрезерованная болванка. Она более острая и, да, наверное, будет проникать глубже. Вот. И, собственно, вот, видимо, это и есть кисточка. Так, резинки. Это, видимо, для того, чтобы закреплять каким-то вот таким образом вот так вот начнем сначала с вот этой насадки включаем режим где изображена эта насадка я заготовил вот такую вот крокозябру спля массовый провод Откликаем электролит. Как мы видим, происходит очищение. Хм. Очищает очень хорошо. Гораздо лучше, чем э, прошлый набор. В прошлый раз было очень много дыма, очень много вони. Здесь практически дыма нет. И очистка, на мой взгляд, происходит гораздо лучше. Я специально вырил без всяких линз, чтобы посильнее окислился шов, и вокруг него все тоже окислилось. Но, опять состав он абсолютно все убирает. Хотя, вот если присмотреться, вот здесь вот по бокам шва, то есть там, где, видимо, совсем был перегрет металл, там осталась какая-то темная область То есть, вот как это выглядело изначально вот сейчас поближе покажу все становится абсолютно блестящим но там, где было перегрето, там все равно остается темнота. Так, а что если попробовать с этой насадкой переключить на другой режим? Тут напряжение совсем низкое, ток низкий. Оно очищает, но очень-очень слабо. Видим, там идут маленькие пузырьки. Но площадь соприкосновения большая или сопротивление этой стекло-ткани большое. она уже так не очищает. Меняем насадку на кисточку, наливаем вот этот зеленый раствор. Ничего не происходит. Потому что я забыл массу под вот. Ну что-то слабовато. Как-то как хуже очищает. Остается чернота. Вот здесь вот по краю прям видно. Полностью нет еды. Другуем самому самому углу, специально сделал рюк, пластину вот под таким острым углом, чтобы проверить, как туда. Залезет она или нет. Ну, чуть-чуть, конечно, хорошо проникает. Выбирает. Ну вот здесь все убрала. здесь была видимо лучше газовая защита, здесь меньше окислилась, а здесь вот эта чернота ее не взяла, все равно нужно соблюдать все правила, использовать качественные линзы, качественный газ, чтобы было по минимуму окисление. Ради эксперимента решил попробовать, что если с этой кистью использовать желтую жидкость, это конечно не по инструкции. Ну, в принципе, работает. Честно я не знаю, в чем разница. Удаляет точно так же. Так, что мы выяснили сегодня в результате наших испытаний? В чем разница между дешевым набором за 26 тысяч рублей там, с чем-то и вот этим более дорогим, который стоит около 43 тысяч рублей? Отличается только вольтамперными характеристиками У этого на выходе более низкое напряжение Более низкий ток а Плюсом мы получаем кисть Одну единственную Две резинки Не знаю, видно вам нет Две резинки и одна кисть вот, она. вот Ну и вот эта насадка, она конечно более острая Более удобная Чем в том наборе Вот и все, вот и вся разница вот, ну а так аппарат рабочий, все, везде можно подлезть, швы блестят. Нет, в целом, конечно, классно. Выводы делать окончательные вам, решать вам. Спасибо, что смотрели.